Получилось очень длинное видео и не добавил образцов фотографии. Сделаю в следующем обзорчике про фотографию. И, ребята, кому возникают какие-нибудь вопросы, пишите под этим видео. Я сделаю следующее видео такое. Ответы на вопросы может с образцами и вам разъясню что вам интересно я не знаю в этом только в этом видео только будет образцы более-менее чтобы вы могли понять как камера снимает так что потратил очень много времени время украл у себя у этого парня украсть времени не при... невозможно он попросит все равно свое и он получит свое так что э... Усаживайтесь поудобнее. Каналам э, «Стихия воды» и «Две недели тумана» уже есть видео ответ в самом конце ролика. Так что посмотрите. Это лично для вас я снял. И всем спасибо за внимание. Приятного просмотра. И сильно не ругайтесь. Okay, Google. Good morning. Hi, Saulius. It's Сегодня, с афрестой high of 20 and a low of 12. And tomorrow it'll be mostly sunny. Your commute to work is currently минут with light traffic if you take A13 by car. Have a great day. Here's the latest news. Headlines from BBC... Привет всем. Сегодня сделаю вам больше тестов на Sony Z21. Поснимаю в автоматном режиме и постараюсь показать так, как камера снимается как в туристическом режиме, без всяких заморочек, без всяких приблуд, без ничего. Вот так, как быстро взял камеру, вытащил из кармана, отснял, положил обратно в карман, без всяких авто, без всяких мануальных настроек, все на авто. Так вот, пришел на свою установку называется Сайпрус. По-русски это будет Кипр. И вот отсюда, вот на таком поезде, без машиниста, поедем на локацию и там поснимаем. Вот, я уже опоздал на этот поезд. И вот, вот на таком поезде поедем. Постараюсь поснимать в таких не всегда удачных условиях вот как как вот это чтобы вы могли убедиться как работает камера как работает автоматика все немножко сделаю фоток так что чтобы вы без всяких украшений узнали как как снимает эта камера стоит ли он вам приобретать не стоит я сразу скажу чуда никакого нету камера проще чем серия rx100 и тем более чем rx 100 mark 7 меньше педали на ней все немножко надо по кнопочкам бежать но но вот, все сэмблы покажу а может потом когда-нибудь сделаю лайвстрим и покажу то есть расскажу как больше об этой камере так что все делаю без без дублей все делаю все на ходу так как сегодня не надо было на работу идти было запланировано и вот вот как видите вот в таких условиях постараюсь поснимать напротив солнца солнце в тени так что оставайтесь и будем смотреть такая остановка наша здесь поезда ходят по на автомате как сказать без всяких машинистов иногда стоит дядька в вагоне одном просто-напросто и вот вот, вот такая станция Всё на автомате теперь снимаем в автонастройках видео intelligence и э, я вижу диафрагма 5 6, и выдержка одна тысячная 1 1250. -е. Вот легкое панорамирование и вот так вот на автомате там э, должны работать ND фильтры, но я вижу, как бы пересвет идет и вот так вот снимается на автомате. И вот если теперь направлю на себя. Вот так вот снимает на интеллигент видеорежиме напротив как бы солнце в сторону объектива и вот так вот без экспозиции на лицо экспозиция на лицо отключена но я вижу немножко тут как бы включена эта украшивание лица и теперь зум у меня поставлено максимальное освещение экрана на ярком солнце но я еле вижу а если одеваю поляризационные очки экран только черный вообще ничего не вижу надо поворачивать голову в сторону чтобы видел какие-то контуры картинки э -э в поляризационных очках говорю экран вообще не видно он черный полностью вот такой 70 миллиметров зум и на автомате могу еще пропанорамировать вот идет панорама и на автомате Выдержка 1,500 и 1,600. Даже до 800, до 1000 доходит. Но вот так вот F5 и 6. Вот такой шаттер получается на, на автомате. И, и там на автомате включается или нет НД-фильтры. Я там с ними сильно не разобрался. И теперь поставил на видеорежим. Теперь уже э, прерогатива э, этого диафрагмы. И вот уже включен ND-фильтр на камере. И пока одна сотая на F5 и 6. И вот медленно панорамирую. Может немножко, может немножко и лучше. Но ND-фильтры дополнительные к этой камере обязательны. Я думаю, строк будет. С моих прошлых тестов очень хорошо видно было, как стробит картинка при панорамировании. И вот так дует легкий ветерок. Я думаю, кошка работает нормально. Вот эти девушки, что ушли, говорят, по-моему, мужскими голосами. Как-то, видите, там три блондинки красивые. Так что, ребята, мир мир неправдив. И вот теперь я встал в тени, чуть-чуть прошел назад возле здания, и вот панорамирование проходит уже вот так вот, 5.6 диафрагма и от сотая до 1.125, вот панорамирует, я думаю, чуть-чуть меньше будет строб. я в тени, но снимаю тоже тоже освещенное место. И на зуме. Я специально вот так убережно снимаю, чтобы вы могли понять, насколько большой строб получается. Это уже на 70 миллиметров зума. И теперь поставил режим затвора, поставил 1,5 выдержку, отдел ND-фильтр, открутил до самого темного. И вот при 1,8 диафрагме, вот так вот панорамирование, ISO меняется. Теперь 200, 250 вот так скочит ISO. И камера показывает, что ND-фильтр включен у нее но я еще свой надел, не знаю Вот 1.5 и э, диафрагма 1.8 1.8 вот так вот на панорамировании насколько стробит не знаю но уже вот, я думаю это все максимум что можно сделать с этой камеры ISO скочит до 300 но вот э, в, э, в режиме Приорити, шаттер приорити. Вот так вот. Страбить или нет, я я теперь не знаю. У меня не было ND-фильтров. Я не протестировал раньше. Вот так сейчас видите, есть как есть. И вот теперь те же настройки. Максимальное ND, откручен nd фильтр И уже напротив солнца. Насколько насколько но не знаю но затемнил полностью диафрагма 1.8 выдержка 1/50 и меняется только и теперь 320 400 вот так вот может чуть-чуть пере, переубрал мд фильтр попробую подкрутить вот напротив солнца и вот теперь картинка осветляется. Все, максимум, сразу диафрагма пошла на 5,6 и 6 и затемняем и диафрагма уже три с половиной. Вот так, вот 1,8 диафрагма. И теперь с андефильтром панорамирую уже я буду использовать зум. 70 миллиметров и панорама быстрее выдержка 1 50 это по правилам съемки Пробуем взять на фокус гондолу. Так, ставил на слежение. И вот конкретно фокусируется на гондолу. Вижу как квадратик бежит по фокусированному месту. И выбираем зум. Все, фокус на гондоле дует ветерок все перецепила на на прожектор на этот фокус обратно ставлю на другую гондолу и вот опять идет фокус на гондоле поймала вот этот прожектор что вы видите и теперь ставлю на гондолу и зуммируем. И опять наш фокус украл этот прожектор. И вот теперь ради вас я полностью путую по но вот выдали мне маску обязательную помещениях вот этих и теперь прокатимся вот на этой гондоле и проверим вот все камеры, как работает RZV поставил на Intelligent RX поставил на э, видео на э, диафрагму Z поставил на intelligent хорошо и нажимаем запись и вот так вот будет снимать еще поставлю для сравнения iPhone на вот эту приблудлу всю так и видео. Чистую камеру. Все. Раз, два, три. Раз-два-три. Все кадры. И заодно еще добавлю. У меня есть очень прекрасный телефон. Старенький айфончик. И поставлю видео еще на него еще раз-два-три, и снимаем вот это здание, что я напротив его был, и можете уже ориентироваться. Вот пролетает гондола, и можете ориентироваться, вот как вот снимается каждый из них и попробуем вот легкое панорамирование теперь вот можно вот проверить с айфоном насколько есть строб или нет строба все камеры без ND-фильтров все камеры работают более-менее на автомате RX100 работает на диафрагме 2.8 а z на 5 и шесть. И вот панорама вот такая. Насколько стробить не знаю. Но я думаю, автоматика телефонов может даже отработает чуть лучше, чем, чем вот эти сенсоры выймовые. Вот внизу дорога идет. Я думаю, вам интересно, и вот как-то а, не очень писаюсь. Вот здесь что-то будет строиться, как всегда. Вот там концертная концертный зал большой называется О2. Это как э, этот. Э, схемии О2 вот так он H2O H2O понимает учебь и вот так вот панорама вот такая вот летят гондолы и крутимся вот здесь вот банковский сектор весь Видите Barclay Bank, Видите HSBC. И попробую iPhone выключить. Попробую э, позумировать немножко. Теперь зум на ZV-1. Зум 70 мм. Вот уже полностью. И открывается артиллерия на гаубице LX-100. Mark 7 Вот уже прошли 70 миллиметров И мы продолжаем дальше зумировать Вот полностью зум Такой, 200 миллиметров А на айфоне вот Добавляем как бы Другую камеру Два раза И вот так вот На обеих Sony включена Какая-то активная стабилизация Немножко гондолу Слегка потрясывают немножко руки дрожать тем более что вес этой конструкции уже как вы видите более менее и убираю с r100 убираю до 24 миллиметров чтобы вы могли понять насколько картинка меняется. Вот RX100 24 миллиметра, ZV 70 миллиметров и все это возвращаем назад. ZV поставлено на максимальную солнечную погоду экран, а RX100 на яркий без максимальной. И вот, смотрите, я думаю, будет видно, что, что ничего не видно вот через поляризационные очки. Не знаю, он видно или нет. Но вот, вот так вот. Вот так вот. Вот Делаем зум полный. Затвы на полный зум и RX100. Так, только потерял. А вот другой катер. Вот разница вот такая вот. iPhone 2 двойная камера и iPhone одиночная камера. Вот примерно вот такая разница и панорама на зуме. RX100 200 мм, а ZV1 70 мм и на iPhone Вторая камера, iPhone 10s, и вот, вот как-то так из кабины, вот как-то так вот выглядит та сторона, на которой я был. Вода, вот здесь тени видно на на воде от наших гондол. И ставлю опять сходные 24 миллиметра. Р-100 очень медленно делает это, но я так поставил, чтобы медленно зумировало. И то же самое. Вот колонны вот такие вот. Еще. Раз делаю зум вот на эту платформу. Не знаю, что там они затеяли, но что-то опять будет строить. Будет что-то опять строить. Вот платформа на ZV-1 и платформа на X100 Mark 7. Вот так вот айфон двинаю тоже и вот приближаемся теперь на гупро приближаемся к здесь вот этот э, комплекс о2 здесь строится всякие еще еще недоконченное что то есть так что продолжим здесь снимаем Я спрошу сколько стоит эта поездка по моему 380 вроде так еще надо будет назад не съездить так что считайте что бонус сегодняшний мой вам это этот подарок вот это я тут уже как бы и плавал летал как сказать не знаю i might И вот опускаемся вниз. Как говорил, выдали маску на, на, на входе. Маски обязательны. Так. И все. Вышли. Иду в кассу спрошу, сколько стоит блед. 3,50. yeah? И если я 7. Ну вот, я сегодня для вас потрачу 7 фунтов, так что лайк за 7 фунтов, спасибо вам. Раз два, три. теперь я поставил все камеры на режим автомата, сниму маску, надоело. И вот так вот покручусь, теперь я напротив солнца, и вот э, Sony RX100 смотрю на экранчик, и ZV1 тоже смотрю на экранчик. Смотрите, как глаза куда смотрят, я смотрю не на объектив, а на экранчик ZV и на экранчик э, sony rx100 mark 7 теперь смотрю на линзу rx100 mark 7 и теперь смотрю на линзу zv1 zv1 на линзу смотрю и на экранчик на линзу на экранчик rx100 на линзу на экранчик на линзу на экранчик вот такая вот разница как вы видите взгляд я думаю более Естественно, и когда я смотрю на, на RX100 Mark 7 вот теперь смотрю на экранчик RX100 Mark 7 и теперь на экранчик ZV1 вот в режиме влогинга, как бы говорящей головы вот так вот снимаю, записываю звук через дохлую кошку и вот так вот иду таким небольшим шагом нормальным, вот так отрабатывает стабилизация на обеих камерах. Полностью на автомате, это река Темза, и вот она, вода поднялась полностью. Я думаю, ну может еще сантиметров 80 еще может быть поднимается еще, но уже бывает вода убывает и здесь получается что в некоторых местах как глина на берегу длиннняные берега остается и вот так вот смотрим вот на следующий на другой берег и позумируем исходное положение 24 миллиметра и начинаем зумировать камеры на зум за твой один уже полностью и медленный проход на зуме и район зум и медленный проход во время зума Дохлая кошка отрабатывает очень хорошо. Я был на море, там был ветер большой. Есть немножко шипения, но совсем неплохо. Режим видео диафрагмы. На ZV-1 идет 1.8 диафрагмы, а на RX-100 идет 2.8 диафрагмы. И вот так вот в небольшом тени выходим на солнышко и специально вот поворачиваю напротив солнца конкретно напротив солнца вот так вот Есть такие интересные здания я вам показываю и вот иду камеры в руке и теперь опять же режим селфи видео вот так вот почему-то на ZV1 я в экранчик и выгляжу намного больше до да, 24 миллиметра 24 миллиметра делайте выводы сами я свои выводы уже сделал никакого чуда не произошло но вот камера снимает так как она снимает она удешевленная версия rx так что э, стало меньше педалей стало меньше удобно управлять и вот так вот она снимает хорошо или плохо решать вам я говорю я никогда не топлю не то, за то ни за другое все стараюсь показывать как есть и не переукрашивать картинку все останется э, в видео э, без всякой корректировки цвета ничего вот так как так как есть вся стабилизация останется такая как она сейчас есть так что вот вот так вот ZV-1 меньше удобно для для фотографирования это точно для фотографии так что э, вот это э, глазок вот это что видите он очень-очень при яркой погоде очень помогает и снимать видео, и, и даже фотографировать в яркой погоде очень-очень удобно. Так, теперь попробуем камеру надеть на э, Zhiyun Crane M2. И посмотрим есть, с ND-фильтром без включенной стабилизации, посмотрим, как она будет снимать наделанный фильтр, вот переменные фирмы K&K, э, K&Concept называется. Он, не помню там меня Rx100 уже, он фигурирует в обзоре. Там где-то есть и, и эти ссылки, где я покупал так, Zhiyun. Ставим камеру, забыл поменять батарейку, э, про батарейки это полное, полный трендец. Sony, они так и не, не сделали получше систему аккумуляторов, оставили опять же внизу, было место вот здесь где-то оставлять или здесь вот где-то оставлять, но оставили то, все так как как говорится как в прошлом батарейки у меня три э, оригинальных и 6 по-моему, или 4 или пять неоригинальных. Так, неоригинальные расходуются очень быстро. Оригинальные старые, одна новая, одна от RX100 Mark 7 э, годовалая, э, одна от э, Stony э, X3000 уже старая сдутая, но но еще работает так эти держат дольше а уже батарейки которые вот э, сторонних производителей они не очень забыл включить камеру примерно так будет хорошо тем более что зум все меняется и чуть-чуть отправить вот по этой оси ну, примерно будет хорошо. Будем считать, что, что хорошо. Так, включаем на Zhiyun. Все. И теперь на самом лучшем в мире айфоне сопрягем его так control в смартфон connection и где у нас видео Gюн так connect connect. Все, камера, и все, и да, все идет хорошо. Так, раз, два, раз, два, все, все работает. Это чехол для жилюна от старого телефонного стабилизатора EO Play 2 пригодился теперь надо включить стабилизацию так и стабилизацию выключаем и начинаем запись запись пошла и попробуем nd фильтр на камере и вот Немножко опускаю вниз с помощью курка и вот возле скамейки красно-солнце вышли, вот так вот. Перейдем уже большим шагом. Так вот, экранчик в другой стороне я не вижу себя, но примерно, примерно вот так вот выглядит картинка с Жюнем с отключенной стабилизацией на Sony и ставим вперед раз, два, три. Здесь вот это арена О2, что я говорил, здесь происходят мировые концерты всякие, Леди Гага и так далее, так что вот такая комитет, здесь очень много ресторанов, баров всяких, мы попробуем зайти, может получится, может не выгонят, здесь все, вокруг все. Видите, какие красивые здания. И пробую поднять вверх. Поднимаю с руки. Здесь бьется крышка объектива на ветру. Немножко такое подсыкивание. Вот так вот выглядит. Раз-два-три, всё. Раз-два-три, всё. Was... Can I go inside the camera? Just, just inside. Nothing. Nothing criminal. Yeah, you can't do no structure or anything. But just inside, just, just do panorama. Okay, thank you. Вот такие внутри поснимать, и вот, вот так вот выглядит вот, пожалуйста, там начинаются рестораны, и все, вот как видите, одни разрешают, другие нет, все, наша экскурсия закончилась быстро. А чё поделаешь? И вот здесь вокруг вот строится, строится, строится, строится и нету конца. Так что вот, вот видите меня на, на тени, как я хожу. Вот так вот снимает ZV1 уже с ND-фильтром на Zhiyun Крейн м 2 Раз, два, три И на себя Я как раз объектив напротив солнца Не знаю насколько нормально экспонирует меня, но вот как-то так И вот теперь попробуем какой угол обзора э, при включенной стабилизации на такой э, длинной мощной селфи-палкой. Так, двигаем. Это 7 80 сантиметров. И экран на себя. И вот... На, вот, на, на такой угол, вот столько вот видно, примерно, рука, вот на вытянутую руку, угол такой, и можно сделать вот самый длинный уже на вытянутую руку, вот такой угол обзора с этой палкой, и опять же, держу камеру в руке, но вот уже получается вот такой угол обзора и теперь попробую камеру выдвинуть на палку и вот вот такой угол обзора и вы видите вот почему вот такой угол обзора получился это э, объектив э, от зомей широкий Я знаю насколько там цифры есть на но не помню но вот уже уже как бы вот, вот получается вот так вот настолько шире угол обзора и и вот с этим пожалуйста тоже место и на той же вытянутой руке так вот выглядит картинка без и с этой широкой линзы. О ней будет отдельный обзор о ручке от sony оригинальный дистанционный тоже будет в том же отдельный обзор так что на сегодня все всем спасибо за внимание кому видео полезное ставьте палец вверх пишите свои комментарии пишите на что вам лучше снимать я даже не не откидываю мысль о том, чтобы снимать на телефоне тем более что у них нету такого шатера бокового так что всем еще спасибо за внимание не забудьте нажать на подписаться поставить лайк колокольчик и все это такое и чао Стараюсь все делать в автомате, стараюсь делать такие сложные фотографии в сложном освещении, чтобы напротив солнца как-то, понимаете, чтобы э, как туристу быстрее все снять, все как бы подоснял и пошел дальше. Так что вот, э, вот так вот такой, такая концепция у меня почему нужна маленькая камера. Почему нужна мобильность этой камеры, и вот потому вот, я так снимаю, некогда в отпуске, некогда снимать, там, настраивать на э, ручные настройки, и, и некогда там все это перенастраивать, немножко трясет гондолу, наверное, по Sony вы замечаете, GoPro. Может не даст такой тряски, так как у нее вот сколько уже поднялись, еще конца нету. Вот, пустая гондола едет. Сейчас попробуем очень медленно, зумируем, но зато плавно, красиво получается и зум назад. Вот уже, я думаю. Вот самая, да, самая высокая вот эта колонна полностью. И вот теперь уже опускаемся вниз. Как говорю теперь с андефильтром, но на автомате. Эндифильтр мой поставленный. И андефильтр будет на автомате в камере. И делаю панорамирование вот. Вот такое вот. Это здесь уже самый Ист-Лондон. Это будет, как тут по-русски, запада, восточный Лондон. Вот здесь вот. И смотрим, кто едет в Гондоле. И вот. Тут вот э, здесь не центр, здесь только банковские все эти э, здания, остров э, собак, Isle of Dogs называется. Как говорил, здесь вот это О2, что не пустили меня. И вот там уже дальше, что есть несколько небоскребов. Э, вот там центр видно. Вот как раз вот за этими мачтами кранов желтых, потом вдалеке видно уже, уже центр. Там и огурец этот, и, и сосулька, шард называется. Вот там все, все вот это. Центр не, не, не очень самый, самый высокий. В Нью-Йорке там намного-намного более высоких зданий. Здесь в центре немного зданий, более теперь только подстраиваться центр э, высоту так было несколько зданий этажов только невысокие здания вот так вот и вот так вот выглядит э, этот э, Emirates Line как там называется Emirates Airline вот все с деньгами Европы построили с помощью Правда, британцы тоже неплохо вложились в эту Евросоюз экономику. И вот так вот. Здесь Истлантон тоже. Вот там далеке Криндель такой, возле, за, за этим Бышневым зданием, там Олимпийский стадион вот видно. Вот столько вот. А я живу примерно, примерно, чтобы вам показать, где-то вот, считайте, вот вот этот массив такой зеленый, примерно вот тут вот, по правой стороне зеленый массив, там такие двухэтажные здания, дома и более-менее тихий райончик. Вот этот корабль, что я часто снимаю, он гостиница. Здесь можно жить, снять номер. И вот это канал, здесь не, не Темза. Темза вот здесь вот. Здесь Темза делаю такую петлю. А вот здесь вот канал. Здесь Олимпийские игры были, и гребня вот там дальше. Прямая линия канала. И вот здесь вот этот канал. Вот там дальше вот Олимпийские игры точно были. Здесь не знаю, не уверен, но там дальше были точно. И вот здесь вот пляжик маленький. Как вы видите, для вот этого райончика. Вот. Поставили кораблик здесь. Будет бар. Понемножко открываются, но, но как-то опять что-то зажимается, все это не знаю. И вот приходит наша станция. Отсюда поедем на, на поезде несколько остановок домой. Вот этот корабль гостиница, что я говорил, Лондон. И вот там дальше Лондон э -э, Excel. Это выставка большая. Теперь, по-моему, там сделали э от коронавируса госпиталь какой-то. Но вроде как бы как бы не надо. Подготовились как бы конкретно, но, но вроде как бы и не надо. И вот здесь иногда вот я тесты провожу вот здесь, вот в этом районе. Так что райончик тоже неплохой приближаемся мы, отдаляемся немножко, получается такой параллакс. Здесь раньше был экран такой, как кино показывали, ближайшие вам машет руками, такие как Стюардес этого э Эмирейтс авиалинии. Теперь уже с работает работают. Все, открываем двери и выходим. Привет Абакану и всему каналу Стихия воды. И теперь вот до этих вышек где-то примерно 4.2 мили. Это более 6 километров и на 24 миллиметра теперь и приближаю зум зум будет только оптический все 70 миллиметров на оптическом зуме теперь перейдем на теперь с оптического зума порога 70 миллиметров перешли на чистую картинку это еще немножко можно Увеличить вот все, порог уже чистой картинки. И теперь с порога чистой картинки уже зумируем я не знаю, может даже э, пробуем зумировать до э, цифровой полный зум до конца. Вот полностью цифровой зум. Я говорю где-то 6 километров может чуть больше вот до этих вышек и теперь вернусь назад до 24 миллиметров чтобы понять насколько можно максимально зумировать на sony zv1 Вот это конец и еще раз зумирую По моему на экране вот здесь вот вижу как бы вот на этом месте да вот на этом месте заканчивается 70 миллиметров и уже начинается магия чисел вот столько-то 70 миллиметров удержать в руке легче, чем 200 миллиметров. Возможно, еще как-то э, подержать объект в кадре. А 200 миллиметров это уже как, э, э, этот, э, как телескоп, знаете, уже надо точно настраивать. Так вот. Ну вот, камера... На вытянуть руку э, говорю спереди камеры и теперь разворачиваю камеру э, на другую сторону и вот так вот записывает звук э, с другой стороны, сзади камеры. Не знаю есть ли разница, теперь ветер большой.